Инклюзивное образование доступно. Что вы должны знать о профессии педагога-организатора? Педагог-организатор – это специалист в области педагогики и психологии. Сфера его профессиональной деятельности – образование и наука. В первую очередь, его будни состоят из работы с людьми. Он умеет обеспечить досуг в образовательных учреждениях и организациях дополнительного образования. Знает, что интересно детям, помогает развитию личности и раскрытию талантов. Педагог-организатор обладает знаниями законов о вопросах образования, отлично разбирается в психологии, этике общения, физиологии и особенностях коммуникации с разными людьми. Педагог-организатор по сути своей лидер, у него высокая психологическая устойчивость и развито умение адаптироваться к изменяющимся условиям. В обязанности педагога-организатора входит планирование и проведение массовых досуговых мероприятий, взаимодействие с потенциальными партнерами и учредителями с целью развития дополнительного образования и проведения массовых досуговых мероприятий, проведение анализа проделанной работы и дальнейшее ее планирование. Для комфортной работы у слабовидящего педагога-организатора имеется программное обеспечение со специальными возможностями, в которые входят электронная лупа и программа «Джоус», а также видеоувеличитель и сканирующая машина «Клиоридер». Рабочее место слабослышащего педагога-организатора соответствует общепринятым стандартам. Для комфортной работы он использует индивидуальный слуховой аппарат. Педагог-организатор — это широкое понятие, этот человек должен не только давать знания детям, но и прерывать им навыки, умения, быть их воспитателем, наставником, помощником, классным руководителем. А в связи с введением новых стандартов в классах есть дети с особыми возможностями здоровья, И, соответственно, педагогу-организатору нужно построить свой учебный процесс так, чтобы этим детям в классах было комфортно находиться, общаться с детьми, получать знания. Соответственно, учебный процесс строится в разных направлениях. Для этого педагогу-организатору нужно постоянно совершенствоваться, идти в ногу с передовыми технологиями, получать новые знания. Получить соответствующее образование вы можете в таких вузах, как Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Башкирский государственный университет, Сахалинский государственный университет. Узнать больше можно на сайте инклюзивноеобразование.рф